Друзья, привет! Меня зовут Татьяна Рыбакова, я исполнительный директор компании «Элиалпроект». И сегодня мы поговорим о том, как правильно сделать перепланировку санузла. Традиция самостоятельно убирать перегородку между ванной и туалетом в нашей стране сложилась давно. Эту потребность можно понять, ведь от советской застройки многим достались крошечные санузлы, где нельзя поставить даже стиральную машину. Но, к сожалению, люди часто делают это самовольно, потому что не знают о нормативных требованиях и технической сложности таких работ. Нужно учитывать большое количество нюансов, чтобы оборудование работало исправно. Ремонт был законным, а главное безопасным для жителей всего дома. Думаю, причина в том, что до сих пор не было единой и доступной информации, что можно, а что нельзя делать санузлами. В этом видео мы решили собрать всю нормативную и техническую базу о перепланировке санузлов. Я расскажу не только об объединении санузлов, но и о расширении, переносе в другое место и даже об устройстве нового санузла. Также выясним, какие изменения являются перепланировкой, которую нужно согласовывать. Разберем, почему важно соблюдать границы санузлов, как правильно прокладывать коммуникации, защититься от протечек и затоплений, а также другие важные технические моменты. Ну что, начнем? Для начала хочу договориться с вами, что в видео я часто буду обобщать ванную, душевую туалет в слово «санузел». Требования к ним предъявляются одни и те же, а нам с вами будет проще употреблять одно слово и не перечислять каждый раз весь список. Итак, когда мы объединяем, расширяем, переносим или устраиваем новый санузел, все эти действия являются перепланировкой. Поэтому в каждом случае нужно обращаться к специалистам, проектную организацию, которые разработают проект перепланировки, а затем его необходимо согласовать по стандартной процедуре в согласующем органе. Санузлы по нормативам являются помещениями с мокрыми процессами, поэтому к их расположению предъявляются четкие требования. Так, санузел нельзя располагать над жилой комнатой, кухней, а также кухней ниши и кухонной зоной кухни-столовой. Разрешается располагать санузел над вспомогательными помещениями, такими как коридор, кладовая, гардеробная, встроенный шкаф, прихожая, обеденная зона кухни-столовой и другими вспомогательными помещениями. Есть одно исключение, если квартира двухуровневая, санузел в верхнем уровне может находиться над кухней в нижнем уровне. Расположение санузла напрямую зависит от того, на каком этаже находится квартира Так, на первом этаже обычно можно разместить санузел в любом месте квартир. А вот к тому, какие помещения находятся над санузлом, нормативных требований нет Они могут быть любыми Здесь важно понимать, что означают слова «над» и «под» Когда вы расширяете санузел на площадь своей кухни, он может расположиться над кухней соседа снизу. А это грубое нарушение, которое никогда не согласуют. Но если ваша квартира находится на первом этаже, санузел можно разместить в любом месте квартиры. Правда, сначала все равно лучше проверить, что за помещение располагается снизу. Поэтому я всегда рекомендую мыслить в разрезе вертикали этажей, а именно изучать поэтажные планы, которые можно заказать в Росреестре. На них четко видно, какие помещения находятся над и под вами. Нельзя на 100% быть уверенными, что планировка у соседей такая же, как у вас. Например, они могли уже выполнить перепланировку, а на поэтажных планах вы сможете увидеть это и таким образом избежать нарушений. Приведу пример типичного нарушения. Его допускают в случаях, когда кухня имеет неправильную форму. Чаще всего такую кухню выравнивают, делают правильные формы, а площадь, которая освободилась, отходит в пользу санузла. Туда обычно ставят раковину или стиральную машину. Эту перепланировку не согласуют, если выше и ниже у соседей аналогичные планировки. Но то же самое можно сделать законным путем с помощью устройства встроенного шкафа. Это вспомогательное помещение, которое выделено строительными конструкциями, имеет дверь, свой номер в экспликации и площадь. По нормативам его можно располагать над кухней. При этом вход во встроенный шкаф может быть со стороны санузла. Там будет удобно разместить стиральную машину и хозяйственные принадлежности. Добавок кухня станет правильной формы. Такую перепланировку уже согласуют. Еще рекомендую сделать гидроизоляцию на площади стройного шкафа, чтобы снизить риски протечек. Помимо правил расположения санузлов, не менее важно соблюдать технические требования к перепланировке. Общие из них касаются гидроизоляции, уровня пола в санузле и системы защиты от протечек. Начнем с гидроизоляции. Застройщики всегда предусматривают гидроизоляцию в санузлах, поэтому ее нужно сделать и на площади, куда планируется расширять санузел, перенести или устроить новый. Это снизит риски того, что этажи ниже пострадают от протечек. А чтобы минимизировать распространение воды по всей квартире, уровень пола в санузле должен быть ниже, чем в смежных помещениях. Либо при входе в санузел должен быть порожек в высоту 15-20 мм. На мой взгляд, самый лучший способ защитить себя от подобных ситуаций – это установить в санузле систему защиты от протечек. В местах, где возможны протечки, устанавливают специальные датчики. Когда вода попадает на них, сигнал передается на краны, которые автоматически перекрывают подачу воды от стояка. Что касается переноса, объединения санузла или устройства нового, к этим перепланировкам, помимо общих, есть дополнительные технические требования. Сейчас о них расскажу. Перенос и устройство нового санузла давайте разберем вместе, потому что технически это одно и то же. Начну с вентиляции. Чтобы подключить к ней новый санузел, нужно провести от него воздуховод до существующего вентиляционного отверстия в Труба прокладывается по потолку или по стене у потолка на высоте вентиляционного отверстия. В дальнейшем эту трубу можно скрыть в коробе или под натяжным потолком, если позволяет высота помещения. Теперь о коммуникациях, водоснабжении и канализации. Когда санузел появляется на месте, где изначально он не был предусмотрен, важно грамотно провести коммуникации и подключить оборудование к стоякам. Если в квартире есть дополнительные стояки, которые находятся ближе к новому месту расположения санузла, нужно оценить, есть ли возможность подключить к ним сантехническое оборудование. А если нет, грамотно проложить коммуникации от стояков прежнего санузла. Так, для нормального отвода воды трубы канализации нужно провести от стояка к санузлу под правильным уклоном. На каждый метр прокладки от стояка труба должна подниматься на 2-3 см. Если на пути трубы встречаются углы стен или дверные проемы, это создаст препятствие для отвода воды. Обычно эта проблема решается с помощью установки насоса. Еще насосы помогут, если не получается организовать выпуск канализации на нужной высоте. Например, когда санузел организуется далеко от стояка. Обычно высота выпуска составляет 45 см. Что касается проведения коммуникации и водоснабжения, чаще всего изначальной мощности напора достаточно. Отдельно следует сказать про перенос или устройство нового санузла в Старом фонде. Там есть несколько важных особенностей. Они вызваны тем, что перекрытие в Старом фонде часто находятся в ветхом состоянии. Важно понять, как нагрузка от сантехнического оборудования повлияет на их несущую способность. Поэтому первое, что нужно сделать, это заказать техническое обследование перекрытий, а также сделать расчеты их несущей способности. Прокладка коммуникации в Старом фонде тоже имеет нюансы. Рекомендуется прокладывать трубы вдоль балок, а не поперек. На одном из объектов я увидела ужасную ошибку, когда отверстие для коммуникации было сделано прямо в несущих балках. Так поступать ни в коем случае нельзя. В ситуации, когда нет возможности проложить трубы вдоль балок, их нужно прокладывать поверх балок с необходимым уклоном. Но, скорее всего, тогда придется поднимать уровень пола, чтобы скрыть трубы, а это чревато увеличением нагрузки на перекрытие. Остальные технические требования для переноса или устройства нового санузла в старом фонде стандартные. Устройство гидроизоляции, подключение вентиляции и другое, о чем я говорила ранее. Это были основные технические требования к переносу и организации нового санузла. Теперь переходим к объединению ванны и туалета. Чаще всего на перегородке между ванной и туалетом установлен полотенцесушитель. Поэтому, чтобы демонтировать перегородку, полотенцесушитель нужно куда-то перенести. Если вам интересно, в каких случаях это возможно, пишите в комментариях, и мы снимем отдельное видео. И второй нюанс. В полу ванны и туалета изначально есть гидроизоляция, а под перегородкой между ними нет. Поэтому после демонтажа перегородки нужно целиком восстановить гидроизоляцию на всей площади совмещенного санузла. Что ж, мы выяснили, как размещать санузлы по нормативам и какие технические требования учитывать. Теперь давайте посмотрим, как все это работает на примерах реальных перепланировок. В первом примере мы рассмотрим расширение санузла. И наша квартира располагается в старом фонде. В первоначальном варианте у нас небольшой туалет и ванная комната. В результате перепланировки получается просторный совмещенный санузел, который организуется на площади бывшего туалета, стройного шкафа и коридора. И второе помещение, тоже совмещенный санузел, который расширяется за счет коридора, то есть располагается на площади бывшей ванной комнаты и над коридором. В итоге мы имеем два совмещенных санузла, один площадью 5,7 квадратных метров, второй площадью 4,1 квадратный метр. Да, это вроде не просторные большие санузлы, но в таком варианте для старого фонда это роскошь. Посмотрим следующий пример. Здесь у нас устройство нового санузла, когда квартира, большая квартира площадью 100 квадратных метров делится на две квартиры. В квартире есть два отдельных изолированного выхода на разные лестничные клетки, поэтому с делением каких-то сложностей не возникло. Давайте посмотрим, как в результате перепланировки у нас решился вопрос с санузлами. В одной из квартир мы получили совмещенный санузел, который расположился на площади бывшей ванной комнаты, частично санузла и частично коридора. А во второй квартире мы расположили совмещенный санузел на площади бывшего туалета, кладовой и коридора. В итоге в каждой квартире мы имеем полноценный, удобный, совмещенный санузел. В одном случае он площадь у нас 3,6 квадратных метра, в другом 4 квадратных метра. В каждом помещении совмещенного санузла предусмотрена душевая, туалет и раковина. В этом примере разберем еще технические нюансы, которые, с которыми мы столкнулись. И первое ⁇ это вентиляция. Каждое помещение совмещенного санузла должен, должно иметь естественную вентиляцию. Каким образом это было достигнуто? У нас есть один единственный вентиляционный канал. Поэтому из второго совмещенного санузла были проложены металлические воздуховоды к э, существующему вентиляционному каналу. И так как один из санузлов довольно-таки удален от существующего вентиляционного канала, а он у нас обособленный, был проложен металлический воздуховод с использованием канального вентилятора, который нагнетал воздух, уводил воздух в существующий вентиляционный канал. Теперь, что касаемо водоснабжения и канализации. Задача стояла обеспечить оба санузла нормальной работой и коммуникацией, проложить трубу канализации и провести трубу водоснабжения и сделать это все грамотно технически и юридически. С канализацией не возникло проблем, так как стояк проходил примерно посередине между двумя организованными новыми санузлами, поэтому обеспечить уклон не оказалось сложным. С водоснабжением было немножко посложнее, так как необходимо предусмотреть два узла учета, при этом чтобы одна квартира не могла перекрыть воду другой квартире. И это можно было достичь одним способом – провести коммуникации за границей квартиры, в которой находились стояки. И запорная арматура уже должна была находиться на площади, на территории квартиры, где стояков нету. И уже после запорной арматуры организовывать узел учета потребления воды. В следующем примере у нас уже квартира в новостройке. Здесь самая простая процедура – это объединение туалета и ванной комнаты. В результате перепланировки мы получаем совмещенный санузел. Не забываем, что нам нужно восстановить гидроизоляцию на всей площади совмещенного санузла, так как под перегородкой ранее ее не было. Ну и напоследок разберем интересный вариант, который совмещает в себе все. Расширение, объединение. Что у нас было в первоначальном варианте? Небольшой туалет, ванная комната и между ними коридор который выполняет роль некого лабиринта. Что получилось в результате перепланировки? Мы не получили санузлы, совмещенный санузел и туалет больше по площади. Нет, здесь преследовалась абсолютно другая цель. Во-первых, мы перенесли нашу ванную комнату ближе к туалету, расположили его над туалетом, коридором, а вот туалет, наоборот, становится гостевым. То есть, он теперь имеет выход в общую зону, в коридор и холл. Холл, очевидно, будет использован как под некое общее пространство гостиной. В результате перепланировки особо сильно ничего не поменялось по составу помещений, по их площади. Но благодаря тому, что произошло этим манипуляциям, планировка квартиры в целом стала намного удобнее и комфортнее. Подведем итог. Тема перепланировки санузлов очень обширная. В этом видео мы собрали вместе правила перепланировки и технические нюансы, которые касаются переноса, расширения, объединения и организации нового санузла. Все это важно, чтобы оборудование работало исправно, не было протечек и тем более потопов. А чтобы убедиться, все ли сделано правильно, важно обращаться к специалистам в проектную организацию, а затем согласовать перепланировку по закону. На этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До встречи!